Здравствуйте, мои дорогие друзья, дамы и господа, мои подписчики. С вами опять канал Романа Глова о правильном питании, здоровом образе жизни. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о особенностях питания в зимний период и в летний период. Какие могут быть особенности? Смотрите, вот зимой вы мало двигаетесь, вы тратите на самом деле больше энергии потому что холодно надо обогревать свое тело кутаетесь в одежду там да то есть затрачиваете меньше световой день меньше витаминов поступает в организм В зимний период более холодно но ну, особенно те люди которые живут в, жарком, в холодном климате естественно это очень важно поэтому больше термически обработанной пищи должно быть в организме человека поступать. Но и в то же время не забывать о витаминах. Поскольку в наших странах зимой не бывает никаких фруктов и овощей, они не растут, все поступает из далеких стран. Стараться, конечно, больше тратить денег на свежие фрукты и овощи. То есть помимо того, что в рационное питание большинства людей должно находиться, там, допустим, рыба, яйца. Вот все равно побольше зелени должно присутствовать фруктов овощей но естественно если вы знаете что там где-то в жаркой стране урожай апельсин там мандарин в это время больше их покупать яблоки в какой-то стране пошли таких-то яблок больше естественно везде нужны знания без знаний никуда и совсем уже такие какие-то Фрукты-овощи, которые в диких таких тепличных условиях выращены, лучше их не стоит вообще кушать. Выбрать те фрукты-овощи, которые, ну, пускай в теплице, но в российских растут, там, допустим, в близлежащих каких-то регионах, странах, которые реально помогают, либо в ваших странах. В большинстве странах очень сильно распространен ГМО. особенно в странах Северной Америки, Южной Америки. ГМО просто заполонило все. Оно, естественно, плохо будет влиять на ваше потомство. То есть уже есть исследования, данные, это все понятно. Многим людям, конечно, это все сложно отслеживать. Но сегодня хотя бы возьму такие основные факторы и моменты, которые вы должны знать. Когда жарко, надо больше воды пить. Ну, Зимой чуть меньше, естественно, испарение идет. Потоотделение надо меньше жидкости пить у каждого человека это свое количество жидкости жидкость входит что супы там да вода соки допустим если фруктовые овощи едите просто целиком там тоже жидкость есть да. это все жидкости Одному надо 2 литра пить, другому 1,5-3-3 литра. Все зависит от размера человека, от его деятельности, чем он занимается. Спортсменам еще больше нужно пить. Летом, естественно, процент живой пищи должен увеличиваться. Будь то вегетариальность, там, веган, там, мясоед, сиед. То есть человек, когда уже пошли первые урожая, надо стараться гораздо больше кушать различных ягод, фруктов, овощей, зелени. Делать зеленые коктейли, я уже там давал несколько рецептов у себя на канале, то есть это очень-очень важно. И таким образом постепенно мы заполняем свой организм нужными микро-макроэлементами, витаминами и наш организм естественно будет адекватно реагировать, у него не будет каких-то заболеваний приобретенных, которые нам вообще не нужны больше энергии будет, меньше спать будете, более работоспособным будете и, естественно, мозг будет на большее количество процентов работать. Люди, которые едят постоянно очень много термически обработанной пищи, не животные, не животные, естественно, все время после нее хотят спать. Если бы человек добавлял больше сырого в свой рацион питания, да, ему гораздо легче было. Очень много таких Продуктов существует, которым можно вообще в принципе не варить и не жарить, это овсяная каша, например. Овсянку замочили там на 10-15 минут, можно есть спокойно, там, с орехами, с, с каким-то вареньем кто есть, да? с фруктами, вообще без проблем. Кукуруза та же, можно сыру есть. Огурцы, помидоры, да? ну, в принципе иногда можно и тушить помидоры, только лишне на большом огне, потому что при большой температуре, опять же, все говорю, при большой температуре все подвергается изменению и многие минеральные органические вещества переходят в неорганические, которые очень плохо усваиваются и уже как просто как яда попадает в организм. А когда все живое, то есть оно не изменено, то, что придумано в природе, и оно готово поступает в организм человека. когда это все термически обрабатывается, то, естественно, организма человека это очень плохо. И организму приходится тратить больше энергии, чтобы изъять оттуда нужные микроэлементы, витамины оставшиеся. Есть витамины термические, которые подвергаются термической стойке, да, стабильной, стабильно А есть, которые разрушаются при термической обработке. И, естественно, вот из фруктов и овощей они всегда из зелени, все это приходит в организм. И дополнительно, и весной, и зимой не нужно есть каких-то химических витаминов, которые организм очень плохо усваивает и они могут вызывать рак. Поэтому будьте очень аккуратны, следите за тем, что вы едите. Если вы, допустим, идете в супермаркет, нужно купить какие-то вещи, которые ну, в ближайших магазинах вы никогда не купите. Какое-то молоко, например, кто-то хочет попить витаминов получить. Если на каком-то большом рынке, да, то, что привозят с различных стран, магазин вы этого не купите, тот же ананас у всегда продается или в хорошем качестве, какие-то маленькие бананчики, такие не кормовые, да. вот. скажем, какие-то фрукты экзотические, ну, в магазине тоже в последнее время их стали привозить, но он далеко не везде есть. Все-таки рынок я больше предпочитаю, там больше выбора с разных стран, допустим, в магазине, ну, сложно обнаружить, везут из дальних стран в магазине, да, которые точно напичканы гемуротом и химии там очень много, и потом живот болит, и метеоризм образуется, то есть повышенное содержание газа в кишечнике и так далее. Зимой также больше на горячей пищи, есть, ну, не горячей, то есть организм не любит ни холодной, ни горячее, то есть в организм должно поступать, Такая как бы, пища там 40 там, от 30 до 50 градусов это самое оптимальное, потому что потом уже начинается воздействие на слизистые пищеводы, там желудка лучше это не делать. Летом я уже сказал больше надо пить фруктов есть, если люди кушают все в подряд минимальное количество соли минимальное количество специй, то есть это все уменьшается. Там, зимой там, чуть больше рыбы с яйцами кушать, каш, лучше вообще без молока или растительное молоко применять, либо на воде, потому что молоко вообще никому не рекомендую. Я уже про это говорил, у меня есть лекция на эту тему. А летом, да, больше в своем рацион питания включать фруктов, овощей, зелени, которые тем более вот у нас на грядках растет, в каждом регионе, где люди живут, можно найти такие вещи. Какие еще могут быть особенности? Как правило, зимой люди чаще болеют. Естественно, не хватает минералов, витаминов. Больше спите, меньше стрессов. Старайтесь ко всему нейтрально относиться, потому как все-таки, когда человек начинает нервничать, у него больше выходит из организма минералов, витаминов. То есть они тратятся на то, чтобы человек, грубо говоря успокоиться успокоить нервную систему орехи есть для этого сухофрукты можно кстати вот есть на рынках они всегда есть различные компоты из них делать те же допустим свежие выжатые соки можно фруктовые еще покупать зеленые коктейли то есть очень очень всего много что можно также зимой применять Выращивайте все на, на кухне например, какую-то траву, там, ту же зелень, из нее также соки можно какие-то делать и так далее. Но масса, масса всего сегодня существует. Естественно, всегда надо ориентироваться по самому самочувствию. Лучше разбить на 4-5 раз свой рацион питания, нежели сразу все вместе запихать, смешать. но естественно не смешивать э, воду, соки и еду. И стараться от этого советского вот такого образа жизни там первое второе там третье там да, и компот надо от этого отходить потому что когда все смешивается потом все это бродить начинает там, гнить вот метеоризм начинается и все очень очень плохо усваивается То есть больше половины пищи может просто выйти и не перевариться и таким образом вот такие нюансы они очень важны для понимания конечно все больше и больше таких лекций я буду делать на канале всегда можно обратиться к нам на консультацию и разобрать ваш рацион питания что лучше вам есть когда надо есть потому что большинство заболеваний которые есть у человека можно просто одним питанием вылечить без этих таблеток упражнений стоя на голове стоять не надо да? и так далее физиотерапии то есть Приобретенные заболевания, они-то вообще очень легко лечиться таким образом, но есть очень много нюансов, как нужно замещать те или иные продукты, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. Итак, пишите свои комментарии под видео, максимально буду стараться отвечать на ваши вопросы. Всего самого доброго, увидимся в новых видео. Всем пока.